Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и это видео посвящено очень интересной теме Эпоха или Эра Водолея. На самом деле, эта тема интересует многих, даже тех, кто далек от астрологии, и действительно, каждые 2160 лет с точки зрения астрологии Эпоха на Земле меняется. Каждый раз наступает новая эра. И в этом видео мы с вами поговорим, с чем именно связана смена эпох, что с собой принесет эра водолея, чему нам стоит готовиться и чего ожидать от этого события. Наименование и особенности эры Зависят от того, в какой точке находится весеннее равноденствие, в каком именно знаке зодиака оно происходит. И с наступлением каждой новой эпохи меняется на нашей планете абсолютно все, начиная от климатических условий, конечно же, меняются технологии и меняются взаимоотношения между людьми. И вот именно моменты перехода от одной эпохи к другой, они зачастую сопровождаются очень серьезными потрясениями для человечества, так как в этот период происходит целая череда серьезных изменений. Закончится эра Водолея примерно через 2000 лет, и на смену ей придет эпоха Козерога. Сейчас же, согласно астрономическим данным и астрологическим теориям мы с вами уже находимся в эпохе водолея которая пришла на смену эпохи рыб и соответственно эпоха рыб действовала тоже предшествующие 2000 лет и эпоха которая ушла принесла человечеству очень много это был период расцвета цивилизации это был период верований это был период войн противостояний и конечно же когда происходит смена эпох люди возлагают на это событие очень большие надежды и верят что вот именно новая эпоха принесет им то самое светлое будущее однако что же можно считать датой вступления в новую эру давайте разбираться на самом деле этот вопрос вызывает очень много дискуссий, и на эту тему существует много разных мнений. Есть те, кто считают, что Эра Водолея уже давным-давно наступила. Есть те, кто считает, что пока еще нет, пока еще мы находимся в эпохе рыб. И есть те, кто полагают что мы находимся сейчас в таком переходном периоде когда постепенно энергии эпохи рыб идут на убыль и нарастают энергии эпохи водолея некоторые астрологи считают что именно окончание второй мировой войны и было тем периодом когда произошла смена эпох есть и другая категория которые считают, что эпоха Водолея наступила в 70-х годах прошлого столетия, когда появились первые компьютеры и, в принципе, началось развитие искусственного интеллекта. Но подавляющее большинство астрологов считают, что эпоха Водолея наступила в декабре 2020 года. И этому есть очень серьезное объяснение именно в этот период произошло соединение юпитера и сатурна в водолее причем у них начался новый длительный взаимный цикл который всем безусловно влияет на все процессы которые происходят в мире в первую очередь на социальное развитие и на социальную жизнь ведь юпитер и сатурн это две социальные планеты и я думаю что каждый из вас очень хорошо запомнил это время поскольку после соединения юпитера и сатурна наступило 12 месяцев хаоса когда мир начал стремительно меняться планы тоже у людей начали стремительно меняться, и все мы столкнулись с тем, что нам пришлось жить в новой реальности. Следует понимать, что такое масштабное событие, как смена эпох, не происходит в один день. Поэтому, в принципе, выискивать точную дату даже не имеет особого смысла. Гораздо более важно все-таки понимать, что данное событие произошло по соединению Юпитера и Сатурна Водолея. И важно понимать, как именно это повлияет на нашу дальнейшую жизнь. В целом перемены такого масштаба не происходят на ровном месте, они не могут быть незамечены, они касаются абсолютно каждого жителя Земли. И в первую очередь нам пришлось столкнуться с пандемией. И затем мы видим, насколько напряженной становится обстановка в мире. Вот именно болезни и войны являются таким характерным показателем того, что мир меняется, что люди меняются. И соответственно именно... На таком этапе развития цивилизации мы с вами сейчас и находимся. Давайте проанализируем, насколько наша жизнь изменилась за последние два года. Помимо огромной психологической перестройки, которую многие из нас переживали и переживают до сих пор, мы столкнулись с тем, что... В нашей жизни меняются те темы, те сферы, которые до этого были абсолютно привычными. Меняется то, как мы получаем образование, как мы относимся к материальным вещам, к теме заработка, к деньгам, как люди работают. Многие перестали работать так, как раньше, не работают удаленно на смену обычной валюте пришли электронные деньги и так дальше, как многие из вас думаю заметили, сейчас психологически людям очень сложно осознать, что те перемены, которые происходят, являются необратимыми, что мы перешли уже ту черту, когда можно будет вернуться в прошлое и жить как прежде, то есть это такой первый важный момент, который, я думаю, стоит осознать всем, что те перемены, с которыми мы столкнулись сейчас, они необратимы. И, соответственно, то, что было связано с пандемией, то, что связано э, с войнами, это... Имеет протяженный характер, но тем не менее оно имеет свойство и заканчиваться. И если вот рассматривать с такой точки зрения развития человечества, то более важно, то с какими ценностями мы выйдем из этих событий, из этих ситуаций. Как мы будем пытаться строить нашу жизнь, на чем вот наши принципы будут строиться. В целом, конечно же, несмотря на турбулентное время именно в таком событийном плане, мировом плане, тем не менее очень важной остается внутренняя работа над собой. Сейчас очень многие люди дезориентированы, и в принципе это неудивительно. С одной стороны очень много перемен происходит, а с другой стороны... Пока что не сформировалась картинка будущего, то есть к чему это все приведет, это остается пока что для многих загадкой, для большинства, я бы даже сказала. И на самом деле очень скоро все начнет постепенно становиться очевидным. Это произойдет с переходом Плутона в знак Водолей. Пока что он колесит по последним градусам Козерога. В 23-м году он впервые перешагнет вот эту черту и перейдет из козерога в водолей, а уже в 24-м году окончательно ингрессирует в новый для себя знак водолей. И это будет то событие, которое очень стремительно будет подталкивать к развитию эти все процессы, которые происходят на данный момент, и это будет то событие, которое даст возможность прочувствовать, к чему это все идет, и те перемены, которые происходят, они будут становиться все более очевидными и понятными. Поэтому у меня есть в планах для вас записать серию видео о переходе Плутона в Водолей, как это отразится на нашей с вами жизни, как это в прошлом работало. Так что если вам данная тема интересна, то обязательно дайте знать в комментариях. Напишите или ощущаете вы вот эту смену эпох, как именно вы ее ощущаете. Будет интересно почитать ваши комментарии. Пока что всем пока-пока и до скорых новых встреч!